Шлаку Жанбута, руководитель управления межведомственной координацией Комитета по делам гражданского общества Миоррашка. Жанбута, подскажите, пожалуйста, какова роль Миор в выполнении рекомендаций ФАТ в Казахстане? Ну, так как Министерство является государственным органом, который взаимодействует, который уполномочен взаимодействовать в сфере гражданского общества, регулировать эту сферу работать непосредственно напрямую с некоммерческими организациями, то роль МИОРа, безусловно, здесь особенная. Дело в том, что... По рекомендации ФАДФ, как только что было отмечено, наша страна проходит оценку евразийской группы по более чем 40 параметрам. Из них значит, восьмая рекомендация значит, касается деятельности сектора НКО. И в этом плане значит, государственные органы, в том числе АФМ непосредственные, так скажем, да, оператор ну, с этой деятельности, а также МИОР, как соисполнитель, значит, сегодня организует работу по прохождению данной оценки. И, значит, наша роль здесь помочь, чтобы наше отечественное законодательство, наши... Значит, вообще сама сфера деятельности некоммерческих организаций, она соответствовала значит, международным стандартам. То есть мы, как государственные органы, хотим помочь неправительственным организациям именно тем, определить те организации, вот согласно той методике, которая сейчас разрабатывается, помочь им значит, не быть подверженными, да, Хорошо, скажите, а как вы взаимодействуете с НКО в рамках ФАД? В рамках ФАТ сейчас министерством планируется организовать совместный семинар. У нас есть Центр поддержки гражданских инициатив, запущен проект Академии НПО. В этом проекте будут отдельные блоки касательно значит, финансовой грамотности для лидеров некоммерческих организаций. И в этом блоке мы планируем провести значит, мероприятие по значит, просвещению лидеров и активистов некоммерческих организаций касательно рекомендаций ФАТФ и их реализации на территории Казахстана. Хорошо, а как Вы можете оценить риски для НКО в рамках ФАТФ? Здесь на мероприятии только что бурно обсуждались эти вопросы. Действительно, сегодня вопросы, значит, Проблемы терроризма, экстремизма, а также отмывания доходов, преступных доходов, вы знаете, в мире очень актуальны. И значит, международная организация по борьбе значит, с данными видами преступления разработала общие страновые рекомендации для многих государств. И Казахстан, стремясь значит, соответствовать всем правилам и международным нормам, которые утверждены значит, на высоких так скажем, да, трибунах в рамках ООН ОСР и других организаций, стремится выполнить эти рекомендации. И, соответственно, мы, как государственный орган, будем предпринимать все меры, чтобы пройти эту оценку осенью этого года. Также считаю, что эта оценка повысит в будущем также имидж Казахстана дополнительно. Именно там же вы видите, же не только касательно сектора непроизвестного, но и финансового сектора и других, с учетом того, что сейчас происходит в геополитической ситуации, да, взаимные санкции и так, далее, и так далее. То есть здесь Казахстан сегодня выглядит... Тихой гавани, которая соответствует международным стандартам. Даже только что было сказано, что Кыргызстан пытался в 2017-2018 году пройти оценку, но так как законодательство и значит, инструментарий не соответствовали рекомендациям ФАТ, то наш сосед не смог это пройти. Надеюсь, мы в осень этого года, до осени проделаем большую работу и вместе с международными партнерами значит, осуществим эту деятельность. Спасибо большое. Евгений Жовчин, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности. Евгений Александрович, подскажите, как Вы характеризуете ситуацию по выполнению рекомендаций ФАД в Казахстане? Ну, Я бы сказал так, что Казахстан потихонечку пытается соответствовать этим рекомендациям, потому что хочет пройти взаимную оценку, которая у нас намечена на, ос на осень этого года. И сейчас э э, агентство финансового мониторинга Республики Казахстан и Министерство информации и общественного развития пытаются для того, чтобы соответствовать этим требованиям, прежде всего восьмой рекомендации ФАТ, в касается некоммерческого сектора, как-то постараться э найти требования ответить. И началась разработка методологии рискоориентированного подхода, которую требует ФАТ. У нас до этого существовал так называемый нормативистский подход, то есть когда нормами в законодательстве все, весь некоммерческий сектор скажем так, рассматривался под углом зрения возможности финансирования терроризма. Сейчас значит, пытаются все-таки это дело сделать рискоориентированным, выявить из всего совокупности некоммерческого сектора, вы найти... Те организации, которые действительно уязвимы, и уже по отношению к ним, применяя какие-то меры финансового характера, устранять уязвимость и им помогать. Так что ну, потихонечку двигаемся, пока мы находимся на стадии дискуссии. Скажите, а что вообще нужно сделать, чтобы нам пройти оценку в Казахстане? Ну, я бы сказал так, что проблем у нас достаточно много, потому что у нас проблемы начинаются с самого законодательства о некоммерческих организаций. Сейчас правительство пытается разрабатывать новую концепцию, идет разговор о принятии достаточно большого количества поправок в законодательство, чтобы как-то его приблизить к международным стандартам. Не только в рамках рекомендации ФАТ, есть еще стандарты организации экономического сотрудничества и развития ОСР, куда мы тоже хотим очень сильно вступить. То есть есть целый ряд стандартов, которым нужно соответствовать. Для этого нужно пересматривать законодательство. Все. И такие шажки потихонечку производятся. Что касается рекомендаций ФАТ, то они ведь говорят о том, достаточно или недостаточно вашего законодательства, и вообще ваше законодательство соответствует этим стандартам. Поэтому сейчас главный вопрос это в том, каким образом государство будет реформировать законодательство, приводя его в соответствие с международными стандартами. Они основаны на трех простых вещах. Первое – право на объединение, естественное право человека. Человек может объединяться в формальные и неформальные организации. И второе – что эти формальные организации могут заниматься всем, чем они хотят, если это деятельность закона. И третье – что государство имеет право какую-то деятельность контролировать, если для этого есть основания. Но эти, этот контроль не должен быть дискриминационным, а принимаемые меры должны быть соразмерны и пропорциональными. Вот как только мы свое законодательство к этому приведем, так мы все будем жить уже в лучшем будущем. Спасибо большое, Евгений Александрович. Добрый день. Сегодня мы находимся в стенах агентства Финмониторинга, и у нас будет занимательная беседа с экспертом агентства Финмониторинга в рамках проекта по ФАТФ. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Ахметкерей Балкинчев Тигалиевна. Я являюсь руководителем управления оценки рисков. Чем приятно. тогда перейдем сразу к вопросам, да? Скажите, пожалуйста, зачем Казахстану выполнять рекомендации ФАТФ? Да, спасибо за вопрос. Как вы знаете, Республика Казахстан с 1992 года является членом Организации Объединенных Наций. И в соответствии с пунктом 7 резолюции Совета безопасности ООН, странам настоятельно рекомендуется выполнять стандарты ФАД. И в этой связи было принято решение в 2008 году создать подразделение финансовой разведки. Данное подразделение было создано в составе Министерства финансов, тогда еще был комитет по финансовому мониторингу, ныне это агентство по финансовому мониторингу которая воплотила в себе функции подразделения финансовой разведки. Это сбор, анализ информации, подлежащей финансовому мониторингу, и направление ее в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. Таким образом, мы как бы уже более 10 лет в Республике Казахстан созданы все правовые и институциональные основания для реализации функции финансовой разведки. Есть, есть закон, в котором определены полномочия. Порядок взаимодействия агентства по финансовому мониторингу с субъектами финансового мониторинга, с некоммерческими организациями, с государственными органами, правоохранительными органами, а также международными организациями и компетентными органами иностранных государств. Отлично. Вот как раз о некоммерческих организациях. Как косну как коснется ФАД в некоммерческих организациях? Какие меры будут по, применяться по отношению к ним? Да. Некоммерческим организациям посвящена отдельная рекомендация ФАТФ, это восьмая, в которой прописаны такие рекомендации, как что сектор некоммерческих организаций должен регулироваться, в отношении него должна проводиться оценка рисков, этот сектор должен мониториться и обязательно должны быть взаимодействия с уполномоченными органами. Все эти механизмы и правовые основания они предусмотрены для того, чтобы максимальность, риски использования некоммерческих организаций в целях использования финансировании терроризма. Но забегая вперед, хотелось бы сразу сказать о том, что некоммерческие, не все некоммерческие организации подпадают под требования ФАТ, а лишь те, которые осуществляют сбор или распределение средств для благотворительных и религиозных объединений. Как бы об этом нужно помнить, это важный момент, и в целом, Агентство по финансовому мониторингу взаимодействует с некоммерческими организациями в рамках исполнения требований ФАТВ. Отлично. Скажите, пожалуйста, когда планируется взаимная оценка, что такое взаимная оценка и как будут вовлекаться некоммерческие организации в этот процесс взаимной оценки? Да, спасибо большое. На самом деле взаимная оценка – это такой большой процесс, когда страна оценивается международными экспертами. Для более глубокого понимания хотелось бы вкратце описать, да, что нас, Республика Казахстан, будет оценивать Евразийская группа, которая, в которую входят 9 стран, в том числе Индия и Китай. Почему процесс называется взаимный? Это потому что секретариат Евразийской группы формирует пул, из стран-членов Евразийской группы, которые оценивают ту или иную страну на соответствие стандартам ФАТ, на соответствие законодательства этой страны стандартам ФАТ, а также эффективности принятых норм закона. Республика Казахстан Готовится к взаимной оценке на протяжении уже более двух лет мы совместно с государственными органами, совместно с некоммерческими организациями и субъектами финансового мониторинга уже провели несколько этапов. В частности, хотелось бы сразу сказать о том, что само, сам процесс взаимной оценки это, несколько, это проходит несколько этапов. Первое, это заполнение стандартной формы вопросников, а также подготовка всех участников антиотмывочной системы к этому процессу. Эти два этапа уже были пройдена Республика Казахстан. И в настоящее время, мы в сентябре этого года ожидаем приезд международных экспертов в Нур-Султан. Это, пожалуй, самый важный этап взаимной оценки, когда международные эксперты будут face-to-face -face разговаривать с представителями частного сектора, некоммерческих организаций и других государственных органов, для того, чтобы понять, как вообще у нас реализуется наше законодательство по ДФТ, как работают наши нормы и в целом, в целом взаимодействие, как осуществляется взаимодействие с частным сектором с НКО. Вы еще задавали вопрос о том, как, как задействован здесь частный сектор, в частности НКО. Да, на самом деле некоммерческие организации являются такими же участниками, как все субъекты финансового мониторинга. Мы с ними взаимодействуем на регулярной основе. Они участвуют в наших разъяснительных мероприятиях. Для них разрабатываются рекомендации. В целом есть очень хорошее взаимодействие и с уполномоченным органом в лице Министерства информации и общественного развития, у которого. Также в планах есть определен, заложены определенные мероприятия, направленные на то, чтобы привлекать и чаще и глубже взаимодействовать с этим сектором, тоже для того, чтобы распространять необходимую информацию о том, чтобы они как можно меньше были использованы для финансирования терроризма. Хорошо, Балкин, сейчас спасибо большое за ответы на эти вопросы. Это очень важное экспертное мнение для нас. Удачи в работе и удачной взаимной оценке. Спасибо большое. До, новых встреч. До свидания.